Привет. Итак, мы осознали свои стратегические задачи, свои тактические задачи, выписали их в общий документ. Мы разобрались с стратегическим фокусом, тоже это интегрировали. Мы разобрались с позиционированием. Все то, что мы так долго распахивали на тему наших потребителей, мы обратно собрали в те целевые сегменты, с которыми мы хотим работать, разобрались с точками контакта, в общем, упаковали это все тоже в Customer Journey Map или в описание персонажей, или в то и другое. И теперь у нас возникает, наконец-то, конкретный вопрос. Хорошо, а чем я должна или должен заниматься на следующей неделе? Или в ближайший месяц? Как мне выстроить свой медиаплан? Как мне создать конкретную программу действий для того, чтобы решать стратегические задачи? И здесь помогает мой излюбленный инструмент, самый-самый вообще прекрасный для развития живых систем. Это инструмент, который предложил Насим Николас Талиб для, для развития живого в замен развитию механического. В своей книге «Антихрупкость». О чем сказал Талиб? Что, смотрите, если мы взглянем на самих себя, на рынок, на более широкий контекст и более широкую рамку общества, государства, развития технологий. Мы понимаем, что, во-первых, наши знания об этом, обо всем ограничены, чем они ограничены в каждом подмножестве вот этих широких рамок и в более узких в том числе. То есть наши знания ограничены даже в нашей профессиональной среде. Чем больше нашего знания, тем шире граница с незнанием. То есть чем больше мы знаем, тем, оказывается, мы понимаем, тем больше мы не знаем еще, и тем больше за пределами этого находится. Будущее нам не подконтрольное. Мы не можем спланировать, что случится с регуляторикой государства завтра. Будет или не будет там какая-нибудь очередная санкция, из-за которой у нас... Прекратятся поставки какого-нибудь важного компонента для нашего производства. Мы не знаем, не появится ли новый конкурент, который будет куплен Сбербанком и зальет рынок деньгами. Мы не можем этого контролировать. Более того, даже если более узко рассматривать маркетинг и говорить о маркетинговых инструментах, то их появление абсолютно непрогнозируемо. Вчера не было чат-ботов, появились чат-боты. Вчера все сидели во ВКонтакте, сегодня появилась огромная... Армия пользователей Телеграма. Вчера в WhatsApp не было, не знаю, там стикеров, завтра они появились. Вчера в Instagram не было такого рекламного инструмента, завтра он появился. Если мы не заложили в самом начале год назад или там 9 месяцев назад, не заложили в стратегию бюджета на вот эти эксперименты с новым инструментом в Инстаграме, то мы можем отстать от конкурента, который сделает это раньше. Из-за того, что вот так все непредсказуемо, мы продолжаем делать привычное. Во всей этой картине, как нам рассказывает Насим Талиб, наша жизнь управляется так называемыми черными лебедями. Черный лебедь — это событие, которое кардинальным образом или просто очень-очень сильно меняет наш мир. При этом его абсолютно невозможно было предсказать заранее. И третий признак черного лебедя — то, что постфактум любой эксперт может очень легко объяснить, почему же именно так произошло. Теракт 9.11. То, в какой, в какой вуз вы поступили и почему его закончили. То, почему ты работаешь на этой работе, а не на какой-то другой. То, почему именно этот конкурент вдруг внезапно предпринимает те или иные действия. То, что появляется какой-то новый законопроект, который переворачивает твою индустрию, как в случае с э, застройщиками, например, и э, законами о долевом строительстве и проектном финансировании. Все это черные лебеди. То есть они очень сильно меняют э, индустрию или просто состояние, в котором мы живем. Их невозможно было предугадать за год, за два, иногда за, за день. И постфактум... Очень легко объяснить, почему это происходило. Талиб говорит о том, что по отношению к черным лебедям системы бывают трех типов. Они могут ломаться от внешних воздействий, которые оказывают черные лебеди, то есть разрушаться или переставать функционировать адекватно. Тогда эти системы по отношению к этим воздействиям называются хрупкими. Либо система может ничего не испытывать а, и оставаться такой же, какой была. Тогда она называется неуязвимой. Но Талиб говорит о том, что живые организмы, живые системы, сложные системы устроены совсем по-другому. Они усиливаются от таких внешних воздействий. И такие системы Талиб называет антихрупкими. У него, в общем, целых две книги «Черный лебедь антихрупкость» посвящено тому, как это все происходит и как с этим существовать. Но Талиб дает ответ на то, как строить антихрупкую систему. В частности, например, это касается собственных инвестиций финансовых. То есть если у тебя накапливается какая-то определенная доля средств, денег, то куда эти деньги инвестировать? Стратегия штанги. Почему она так называется и что она из себя представляет? Рассмотрим вот такой график. Сейчас объясню, что отложено на осях. По Вертикальной оси, по оси Y откладываются либо усилия, либо ресурсы, либо деньги, если речь идет про конкретные инвестиции. То есть это ну вот, ресурс, который мы затрачиваем на что-то. Маркетинговые усилия, маркетинговые ресурсы. По оси абсцисс, да, по оси X, по горизонтальной оси, откладываются инструменты, исходя из степени их рискованности. Инструменты нулевого риска. Это те, которые мы гарантированно знаем, к чему приведут. То есть понятно, что могут разломаться и они. То есть если прилетает метеорит и разносит всю планету, то к такому черному лебедю подготовиться нельзя. Система любая является хрупкой по отношению к таким воздействиям. Но по отношению ко многим черным лебедям есть какие-то инструменты, которые являются инструментами условно нулевого риска или очень-очень низкого. То есть мы знаем, что они работают таким образом. У нас есть сайт. Вот он такой, с такой структурой, он так прооптимизирован для поисковых систем, и с него приходит вот такой трафик, который конвертируется примерно таким образом. Для нас этот сайт является инструментом нулевого риска. Проблема в том, что почему люди не любят инструменты нулевого риска? Потому что они, во-первых, низкоприбыльные, во-вторых, они со временем ухудшают свои показатели. То есть если мы вкладываем… Если мы складываем деньги под подушку, то они дешевеют со временем, потому что есть инфляция. Если мы вкладываем деньги в государственные облигации, то они растут на 2-3%, но, опять же, не успевают за инфляцией. Если мы используем сайт э, в таком виде, в каком есть, и мы его не развиваем, не добавляем к нему каких-то новых интересных э, дополнительных инструментов, не заливаем на него дополнительный трафик, то он просто со, со временем устаревает, Uh, у него ухудшается, uh, там, могут ухудшаться показатели в поисковых системах и так далее. То есть люди не любят низкорисковые инструменты, потому что они низкодоходные. И наоборот, есть инструменты сверхвысокого риска, uh, близкие к 100%. Это когда мы ставим все деньги на зеро, это когда мы не знаю, инвестируем кучу денег в разработку искусственного интеллекта, для того, чтобы заменить наших юристов, но заранее мы вообще не знаем, к чему это может привести. Это инструменты сверхвысокого риска. Когда этого никто не делал до нас, в частности, в нашей индустрии, например. И понятно, что мы тоже боимся вкладываться в сверхвысокориского инструмента, потому что мы с очень большой вероятностью потеряем деньги. И поэтому неосознанные люди, действующие по наитию, обычно стремятся к средним вот таким рискам. То есть если вкладываться то ну, в акции с прибылью 20-30% в год как-то там найти или в бизнес. Тали показывает, что такая стратегия инвестиций, размазанных в инструмента среднего риска, является очень неэффективной в долгосрочной перспективе. То есть вот такие инвестиции приводят к убыткам в перспективе 5, 10, 15 лет. Понятно, что вот такая стратегия, когда мы все ставим на зеро, это тоже хрупкая стратегия, хрупкая стратегия игрока. Что же делать? Талиб говорит о, на самом деле, довольно контринтуитивной стратегии, но она действительно работает. И я это проверил и на множестве своих клиентов, и на личных финансах. И ты это можешь проверять тоже в разных аспектах своей жизни. Но сейчас мы говорим о маркетинге. Когда мы наибольшую долю усилий вкладываем в инструменты сверхнизкого риска. То есть это сайт, которым работает, и мы знаем, как он работает. мне не знаю, если у нас есть контекстная реклама, мы знаем, сколько нам стоит один э, посетитель с контекстной рекламы и как-то он конвертируется, то для нас это тоже инструмент низкого риска, сверхнизкого, потому что мы понимаем, как он работает, и можем прогнозировать его показатели на ближайшую перспективу. И в инструменты сверхнизкого риска мы вкладываем наибольшую долю усилий, ресурсов, времени, бюджетов, денег. Скажем, 90 или 95 процентов маркетингового бюджета мы вкладываем сюда определенным образом. Как мы поговорим еще завтра. Но при этом мы обязательно какую-то минимальную долю бюджета, 5% минимум или 10% минимум от маркетингового бюджета, вкладываем в инструменты сверхвысокого риска, которые могут привести к появлению позитивных черных лебедей и перебить потери потенциальные от этих вложений. Почему такая стратегия работает? Потому что мы избавляемся от сверхвысоких потерь. То есть мы обрезаем э, возможные вот такие вот сильные падения. Работает прилаживание. То есть у нас есть инструменты сверхнизкого риска, которые помогают нам находиться в том состоянии, в котором мы находимся сегодня. Мы вложили немножко в, в, в рискованный инструмент, ошиблись. Вложили немножко, ошиблись. Вложили немножко, ошиблись. Вложили немножко, бах, получили прибыль многократно превышающие инвестиции. То есть смысл высокорисковых инвестиций заключается как раз таки в том, чтобы вкладываться в те инструменты, которые могут дать сверхвысокую прибыль по сравнению с тем объемом затрат которые мы или инвестиций, которые мы в них сделали. Но зато, не вкладывая в инструменты среднего риска, мы отсекаем очень сильные потери. И в долгосрочной перспективе такой подход работает. Возникает вопрос, окей, а как же нам повседневно с этим работать? То есть если мы вкладываемся в то, что давным-давно работает, мы понимаем, как работает, то как же мы будем развиваться? Почему у нас это все не будет стагнировать? И как нам вкладываться в высокорисковые инструменты, в какие, как их выбирать? Об этом мы поговорим завтра.